Всем привет, я расскажу, как поставить разноцветный текст в режиме Please Окей, okay, пошли. Я просто проскипаю время и покажу итог и скопируйте у меня в закрепленном комменте. только скопируйте у меня в закрепленном комменте всем удачи пока!